Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для King Legacy, для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Splash, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Первым делом, что нам нужно сделать, это, естественно, нажать на кнопочку Inject, нажимаем и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Также, кстати, часто стала появляться такая проблема, то что открывается вот здесь вот пустое окно, как видите, и ничего не происходит. Чтобы оно пропало, смотрите, что вам нужно сделать. Навестись на иконку Роблокса в нижней панели компьютера. И через крестик ее закрыть. Все, отлично. И после этого нажимаем еще раз на кнопочку Inject. Вот, теперь, как видите, получилось заинжекиться. Вставляем сюда скрипт и нажимаем на кнопочку Exclude. Все, вот он появляется. Функции, в принципе, довольно мало. Но самое главное то, что они работают. Так, для того, чтобы у нас сейчас пошел автофарм, а где Select Weapon, выбираем NON. потому что у меня нету, если у вас можете выбрать. Потом в мобах мы выбираем первый левел. Это получается, на ком будем фармиться. Пока что могу только первые уровни убивать, вы можете а, выбрать других. Также смотрите, после того, допустим, как вы Пофармили, поубивали мобов, у вас там вдруг появилось оружие, или там другие мобы новые появились. А здесь есть две кнопочки, Refresh Mops List и Refresh Weapon List. Просто на них нажимаете, у вас об обновляется, и где вот, допустим, в мобах у вас было всего лишь три, появится еще больше. А нет, в мобах, как видите, здесь они есть, вниз можно листать. Ну, короче, с оружием, получается, если у вас оружие появилось, мы просто... Нажимаете на кнопку Refresh Vapon List, и у вас появляется оружие, которое у вас появилось. Или которое вы купили или выбили. Не знаю, как оно там добывается. Вот После этого, чтобы у нас начался фарм, так, все моба я выбрал. Включаем моб фарм. И как видите, фарм пошел. Давайте остановим. Также есть какой-то level фарм. Что здесь написано? Автоматически фармит а, квесты. Получается, чтобы это заработало, как я понял, нужно взять какой-то квест. Давайте попробуем. И посмотрим, произойдет что-то или нет. Так, смогу у тебя взять квест? По-моему, нет, не смог. Ладно. Давайте на спаун тогда добежим. Там вроде тоже квесты были. Потому что те квесты, которые они предлагают, скорее всего, я их взять не могу. Если не ошибаюсь, на спавне там можно было взять квест. Давайте попробуем. Так, это не квестовый персонаж, окей. Идем к другому. Тоже квесты не дает. Ну, возможно, просто они так называются. Давайте попробуем. Может быть, он все-таки даст квест. Короче, не понимаю, что здесь написано. Давайте тогда у другого попробуем взять. Не знаю, получится или нет. Так, а здесь он что-то за гемы предлагает. Окей, гемов у меня нету. Значит, это все таки как я понимаю, не квестовые персонажи. Просто в этот режим я ни разу не играл. Не знаю, что тут как делается. Здесь, скорее всего, тоже не квестовый персонаж, как я понял. Давайте попробуем. Тоже что-то за геймм предлагает. Странно. Так, а посмотреть можно, есть у меня какие-то квесты взяты или нет? Так, ну как я понял, скорее всего, посмотреть нельзя. Либо просто должна дополнительная гуишка у меня появиться. Но пока что ее не вижу. Короче, ладно, в принципе, не суть. Я думаю, кто играет в эту игру, в принципе, поймет, как их брать, и сможете просто автоматически эти квесты выполнять. Так, идем дальше. А здесь можно прокачивать автоматически статистику. То есть, выбираем, допустим, защиту. Мел. Не помню, как переводится. sword это меч. Вроде бы как. Здесь вот выбираете и включаете, допустим. И если у вас, короче, получается, есть поинты, то эти поинты все тратятся на меч. Ну так, это работает. Если поинтов нет, естественно, потратить и прокачать вы не сможете. Дальше телепорт. Можно тпкнуться куда-то. Ну давайте на торнадо тпкнемся и попробуем. Как я понял, это новый мир какой-то. Но здесь, как видите, сразу мобы намного сильнее стоят. Так, идем дальше. А, телепорт, как я понял, в магазин. Здесь он, скорее всего, что-то продает, да, за 50 тысяч. А также есть автофарм, получается, бусу хаки. Как я понял, это босс, наверное, какой-то. Давайте попробуем включить. Так, ну, как видите, что-то происходит. Но у меня опыт не фармится, и меня не тпхает к нему. Ладно, а, телепорт Кен хаки. Давайте тпхнемся. Это получается тоже магазин. Здесь тоже что-то можно купить. Ну и, в принципе, на этом все. Давайте еще попробуем на моба 10 уровня напасть. Не знаю, получится у меня его убить или нет. Ну, скорее всего, он меня сейчас убьет. Ну, как видите, самое главное то, что автофарм работает. Все, в принципе, можно выключить. А, ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать.